Всем привет! Наконец-то вы так долго ждали. Посылочка от MyProtein. та самая здоровенная коробка, которая была в предыдущем видео. И вы так просили ее распаковать, показать, что внутри. Поехали. Открываем. Первое. Тут здоровенный пакет два 2,5 половиной В первой жизни я купил протеин. Меня постоянно на протяжении всей моей спортивной карьеры спрашивали, купил ли я когда-нибудь протеин. И что могу по этому поводу сказать? Так вот, друзья, официально. Первый раз я его купил. Первый раз буду его официально пить, мой личный купольный. Ну и чуть попозже. отправляем его в сторону. Надеюсь, не засвечу. Второе. Это глютамин. Безумно офигенная полезная добавка аминокислота, которая поможет нам восстанавливаться. Ее отправляем сюда. Креатин моногидрат. Это уже проверенная вещь. Пью очень-очень долго ее. Прям, наверное, после полугода тренировок первый раз попробовал креативные гидра. То самое хайповое видео, которое набрало 300 тысяч просмотров. Стоим, не оставив даже ссылочки. Поэтому креативные гидра тоже в теме. Сюда. Дальше у нас омега-3. Рыбный жир. Чистый рыбный жир. Не рыбий. Максимально качественно. Максимально продуктивно. Расскажем. кажется сюда. Следующая маленькая баночка, но безумно важная по значимости этой витамины. Полный комплекс витаминов, минералов, альфа-майн тоже от MyProtein. кладем сюда. Шейкер. Короче, я мог протеин без шейкера. MyProtein Pro, все красиво. Ставим его сюда. Сиропа гавы, Так как я почти не ем сладкого, абсолютно только фрукты, сахар не ем, стараюсь не есть, по крайней мере. Купил органический сироп агавы, он тоже довольно сладкий, но 0% сахара выручает. И вещь, которую я хотел заказать безумно давно, она очень кайфовая. Это маленькая коробочка, что внутри. Можно сфокусировать камеру. Это арахисовая паста. Я очень сильно люблю орехи. И арахисовая паста – это просто максимально топовый продукт, сто процентов органика. Нет сахара, нет ничего лишнего, только орехи и вода. И еще один продукт, который здесь нет, потому что нужно мне, это MyProtein. Это вот эти вот годные шорты, надеюсь, балкон их не засвечивает. В логу MyProtein сидят идеально. Ну и в подарок мне прислали вот такой вот маленький карабинчик, я не знаю, зачем он нужен. Шел вместе шейкер. Так что коробочку отправляем вот сюда. И немного подробнее расскажу об этих добавках, как я их буду пить и зачем они мне в принципе нужны в таком количестве. Итак, ребят, я хочу провести безумный тест. Весь этот спортпит я буду пить на протяжении месяца, даже некоторые будет полтора месяца. Восстановить свою форму, насколько в ней это прибавит мышечной массы, как я себя буду чувствовать, потому что я очень давно хотел заказать большое количество спортфита и пить его сразу, потому что некоторые люди заказывают отдельный креатин, некоторые отдельный глютамин, покупают витамины, рыбный жир, но все вместе, как это будет действовать на организм, потому что чисто логически это должно просто взорвать весь прогресс. Поэтому начинаем с протеинов, вот такое здоровенное мешище. Это сывороточный протеин, самый обычный, самый стандартный. Я взял специально без вкуса, потому что там концентрат протеина больше, то есть процентное содержание на 100 грамм белка. Я не хочу переплачивать за какие-то вкусовые добавки, поэтому в этот протеин я буду добавлять какой-нибудь либо какао, либо тот же самый сиропчик чуть-чуть, сироп олявый. Классная тема. И будет более-менее годно. Буду пить скорее всего с молоком, либо с водой Хочу сказать, что все это я уже попробовал Потому что снимаю видео довольно поздно Мне нужно было это все распаковывать и пить как можно быстрее Поэтому все протестировано Все супер Такой протеин я буду пить примерно по 2 порции каждый день Но скорее всего не каждый день Возможно как-то это менять В зависимости от того, то, от того, какая у меня будет еда Сколько я буду есть белка. Касаемо его рациона можете посмотреть видео, ссылочка где-нибудь здесь, надеюсь, мне это получится смастировать. Идем дальше. Здесь у нас креатин моногидрат, добавки, которая реально работает всегда, когда я покупал, она всегда на мне работала. И в этот раз не исключение, я в это верю. Здесь 500 грамм буду пить с загрузкой, то есть первые 6 дней я пью по 20-25 грамм креатина каждый день. При этом нужно выпивать как можно большее количество воды. Если в среднем у меня было 3-3 литра, примерно 3 литра воды, то теперь я буду пить 3,5, даже на 4 литра воды. Но после загрузки будем пить по 10 грамм. Раньше я пил по 5 грамм. Теперь попробую побольше, потому что 500 грамм позволяет. все красиво, будем пить по 10 грамм каждый день после загрузки. Идем далее. Здесь у нас рыбный жир. Производитель MyProtein советует пить по 4-2 капсулы каждый день. Я буду пить примерно от 4 до 6, для того, чтобы получать весь спектр полезных жирных кислот. Витамин Alphaman. Состав просто, блин, здоровенный. Он огромен. Реально. Он огромен. Примерно 2-3 таблетки каждый день. Далее, сироп агаву, здесь вы уже видели. Просто буду добавлять в какой-нибудь издей, сегодня попробую со овсянкой заходить на ура. Последний, почти последний. Это у нас глютамин, аминокислота. Самая распространенная аминокислота, насколько я помню, в нашем организме. Просто огромное ее количество в наших мышцах. И она мне поможет восстанавливаться после тренировок, чтобы мышцы не так сильно болели, чтобы нервная система была в порядке. И поднять свой иммунитет. Потому что, как только я, я начинал жестко тренироваться, постоянно начинает болеть. Именно глютамин поможет мне этого избежать, и я буду пить его примерно по 10-15 грамм. На протяжении загрузки, загрузку уже закончу с креатином, я его пил по 15 грамм каждый день вместе с креатином закидывал, потому что у них лучше транспорт веществ в совокупности. Сейчас же буду пить примерно один раз утром на натощак вместе с креатином, и скорее всего один раз вместе с креатином вечером, либо после тренировки, потому что по некоторым легендам, по некоторым мифам, Глютамин позволяет поднять уровень гормонов, если пить его на ночь. Далее, шейкер. Ну, в шейкере мы будем просто замешивать протеин. Здесь я замешивал даже творог. Смешивал творог с протеином, креатином и глютамином вместе получилось бомбо. И последняя тарайская паста буду кушать ее немного. Но на самом деле очень тяжело удержаться, потому что она безумно вкусная. Я очень люблю арахи. что понемногу примерно там ложечку в день может быть вообще даже какое-то время не буду есть и в принципе это наверное все что я хотел сказать касаемо вот такой распаковки она получилась экстренная быстрая короткая если есть какие-то вопросы пишите в комментариях под видео внизу ставьте лайк и подписывайтесь потому что напомню моя цель это 5000 подписчиков до моего дня рождения до 17 сентября и всю подготовку к своим соревнованиям я буду снимать Напоминаю, я хочу подготовиться на соревнования по стритлифтингу. Первый этап будет в Питере. Там я должен выиграть для того, чтобы пройти квалификацию, попасть на чемпионат России в Москве. Далее, я должен выиграть чемпионат России в Москве, получить звание мастера спорта и пройти отборный чемпионат мира, который также, насколько я, буду, насколько я помню, будет проходить в Москве, но уже в декабре. Плюс 25 июля, сегодня у нас 19. Будет проходить моя заруба один на день на канале Паши Бабича. Все, кто ждет, ставим лайк. И я думаю, весь этот рацион поможет мне, потому что форма моя слита. Мой вес на данный момент примерно 86 килограмм. С момента приобретения вот всей этой бедноты я уже набрал 2 килограмма. И до 25-го хотя бы 88-2 еще 2 килограмма хочу вернуть. То есть это экстренно быстро. Да, это будет за счет воды, за счет гликогена. Но форму уже набирать, и я чувствую, что форма уже восстановится. Дальше будет еще один мощный проект, тоже от Паши Пашибавича. Следите за его обновлением в Instagram и на YouTube. Это будет Заруба подростка, здоровенный проект со спонсорами от компании Road to Dream, от компании Workout Shop и от XGay. То есть они устроят спонсорский такой фонд, где полностью проспонсируют всю организацию. И это будет мощный ребят. Поэтому на таком рационе я буду набирать весь всю еду. Вы увидели весь спортпит, и далее расскажу по тренировкам. Следующее видео, скорее всего, будет либо о тренировках, либо о ответах на, ответ, ответы на вопросы. Поэтому проголосуйте в аннотациях, что вы хотите увидеть в следующем. Ответы на вопросы, либо видео о моей программе тренировок, как я тренируюсь, и как я буду готовиться к всему этому. Поэтому всем спасибо за просмотр. Работаем дальше. До встречи.